Приди в Кафе «Восток» и поздравь родственников и друзей с Новым Годом! Поздравляю всех жителей Ставрополья в новом 2020 году. Желаю всего самого наилучшего!